Ах, ну не знаю, какое что-то выбрать фону. Давайте ради приличия, что ли, поставим туда цветочки. Может быть, вот эту штуку ну, пойдет. Blackout. доброго времени суток. С вами Пао, создательница канала Киномори. И сегодня мы будем открывать замечательных новых пэтов. Вообще, я, как и многие из нас, не фанат новой коллекции. Но эти очаровашки просто покорили мое сердце. Здесь мне особенно нравится малыш. А здесь наоборот, кошара. Давайте начнем с этой коробочки. Сзади указана всякая информация о том, что, внимание, детям до трех лет нельзя Брать брать шопиков в ручки, потому что мелкие детальки. Спереди мы можем наблюдать Littlest Pet Shop, логотип, что это глиммер, блестящий пэт, он типа редкий, ребятки. Лисята являются номерами 45 и 46, не знаю, кто из них кто, но в общем 45 и 46. И это коллекция Pets in the City, то есть зверюшки в городе. Перед нами Лулу Фоксли и Рейнард Фоксли. А в правом верхнем углу мы можем заметить рекламу при Литлест Пэтшоп Оба наборчика из одной коллекции Только различаются тем, что Этот пэт не является редким Или из глиммер серии Как ее можно назвать А еще различается фон Если здесь фон парка блестит То здесь он обычный В коробочке мы можем наблюдать синего птенчика И лапки Но если честно, я не сразу поняла, что это лапки Только присмотревшись Их можно закрепить на такой спич bubble. И этот спич Воткнуть прямо в голову этим игрушечкам. Также, как я понимаю, на этот спич бабл можно налепить вот такие наклейки с мамашей и дитем. А также здесь находится подзорная труба. Что же, давайте распакуем этих милашек и посмотрим, что внутри и на самих пэтов. В коробочке лежали вот такие небольшие инструкции, предупреждения, которые нам не нужны. И каталог. Ужасно хочу ее. Итак, вот наши милашки. У мамаши зеленые глаза, блестящая челка, серебряный кончик хвоста и серебряная грудка. Также золото у нее и на лапках. Если мы посмотрим на ее животик, мы можем увидеть серию этого пета. А сзади на башке им прикрепили значок LPS. У малыша похожая история. У него золотая челочка, серебряная грудка и хвостик весь в мамашу. Лапки правда не позолочены. И в отличие от мамы, у которой носик золотой, у этого носик красный. Высовывается миленький розовый язычок. Глазки голубые. Голова ни у того, ни другого не снимается, по крайней мере, не так легко. А у малыша, к счастью, голова может вертеться. И вот те самые прелести и милости, которые к ним прилагались. Теперь давайте приступим к этому наборчику. Перед нами Кина Кэтли и Ханнибель Кэтли. Только что заметила, что у них у обоих вот здесь есть Ночочек с листочком. Мне кажется, это обозначает коллекцию, которой они принадлежат. Как и в предыдущем наборчике, к ним прилагается спич bubble, но в этот раз с кексиком голубого цвета, и кажется, с воздушным шариком. Рядом мы можем наблюдать мамашу с котенком и подарочек. Что я заметила, мамаша карие глаза, когда они здесь желтые, и тут мамаша черная, когда здесь она темно-синяя. Как и в прошлый раз, нам попадается каталог э, и лишние инструкции. А вот и, мои дорогие, давайте я освобожу вас от плена. У мамашу с желтые или же янтарные глаза. Основной цвет головы синий, а основной цвет тела Белый. У нее очень милая белая мордочка и розовый носик. Также розовые ушки. Мне очень понравилась также вот эта завитушка на ее голове. Сзади мы видим логотип LPS. Малыш, который к ней прилагается, мне не очень, если честно, понравился. Из-за того, как он выглядит. Мне не нравится, когда котятки типа стоят на задних лапках. Как-то сразу, ну не очень. В отличие от своей мамы, у котенка оба основных цвета и на голове, и на теле белые. Здесь имеется синее пятнышко и весь хвост тоже темно-синего цвета. Зеленые глазки, розовый носик, розовые ушки, как и у мамаши. А еще милая челочка. И если честно, то мордочка мне очень нравится. По моему мнению, Hasbro создает все более лучших и лучших Пэтов. Да, иногда у них бывают неудачные работы. Пив вот эти два набора, я осталась довольна. Да, меня все еще смущают эти дырки на башках у LPS. Что же, а на этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Счастливо!